Вы всегда считали себя интровертом, но обнаружили, что вы на самом деле не вписываетесь в это описание. Возможно, вы не возражаете против общения с людьми или даже наслаждаться общением и посещением мероприятий, но также не относитесь так близко к экстраверту. Помимо того, что я интроверт и экстраверт, вы могли бы быть застенчивым экстравертом. Любопытно узнать, что это значит. Вот восемь признаков «ты не интроверт, но застенчивый экстраверт». Во-первых, у вас нет проблем с общением с людьми. Легко ли вам ладить с другими? Конечно, приблизиться к ним может быть довольно сложно, но как только вы вовлекли их в разговор, вы обнаруживаете, что естественным образом идете с течением времени. Это признак того, что вы не интроверт, но скорее чувствительный или застенчивый экстраверт. Возможно, вы не такой шумный и яркий, как другие, но как застенчивый экстраверт вы можете обнаружить, что чувствуете себя комфортно и в схему вещей, как только первоначальное препятствие будет преодолено. Во-вторых, ты не отказываешься от приглашений потусоваться. Вы всегда присутствуете на групповых собраниях? Допустим, вам звонит ваш друг для спонтанной тусовки в кафе. Вы сразу за дверью? Интроверты часто предпочитают проводить много времени самостоятельно подзаряжаться, потому что они искренне наслаждаются собственной компанией. Экстраверты по сравнению, например, выходить на улицу, общаться и веселиться. Для них вся жизнь – это общение с людьми. Так что, если вам действительно нравится ходить на публичные мероприятия, но не знаю, как жить, не имея кого-то приглашая вас на это, вы, скорее всего, застенчивый интроверт. Номер три. Тебя это не так уж беспокоит, когда разговор замолкает. Приветствуете ли вы паузы в разговорах? С разговорами интроверты часто могут обнаружить у самих заканчиваются вещи сказать, и изо всех сил пытаюсь сохранить энергию. Экстраверт, с другой стороны, будет оживленно говорить, не останавливаясь. Они склонны находить периоды молчания неудобными, поскольку это заставляет их чувствовать, что атмосфера угасает. Так что в эти моменты вы можете обнаружить, что они меняют темы и говорят еще больше, чтобы компенсировать это. В сравнении, застенчивые экстраверты, как правило, ценят разговоры, которые имеют паузу между ними. Это дает им время подумать, разобраться в своих идеях и определить, как произнести их наилучшим из возможных способов. Номер четыре. Тебе не нравится разговаривал с большой толпой. Испытываете ли вы страх перед сценой или дрожь прямо перед выступлениями или выступлениями любого рода? Вы можете подумать, что это верный признак, что ты не экстраверт. Но на самом деле даже экстраверты нервничают во время публичных мероприятий. Это совершенно нормально. И это может просто означать, что вам не безразлично, как вы выглядите для других, и что вы хотите, чтобы им нравилось то, что вы делаете. В то время как некоторые экстраверты являются естественными на сцене, застенчивые экстраверты, как правило, чувствуют себя более некомфортно из-за этого. Возможно, вы предпочитаете разговаривать с людьми один на один, где не так много вместо этого было задействовано давление. Номер пять. Ты не возражаешь против некоторого внимания. Как вы справляетесь с тем, чтобы быть в центре внимания? Интроверты часто чувствуют себя некомфортно, когда сталкиваются с большим вниманием, в то время как экстраверты обычно преуспевают в этом. Так что, если вам иногда нравится быть в центре внимания и находиться в окружении групп людей, тогда вы, вероятно, застенчивый экстраверт. Вы не будете стремиться стать главной достопримечательностью, но это не больно, и время от времени это может быть приятно. Номер 6. Ты выбираешь своих друзей. Поскольку полные экстраверты много общаются, они, как правило, делают много связей и знакомства, хотя они, возможно, и не особенно близки ни с одним из них. С другой стороны, у интровертов часто будет сплоченная группа друзей, с которыми они общаются исключительно. Невинные социальные взаимодействия могут быть для них утомительными. Они не будут стараться изо всех сил знакомиться с новыми людьми. Так что, если вы окажетесь посередине этих двух, где вы открыты для знакомства с новыми людьми и формируя глубокие связи, но хочу сделать это медленно, тогда, скорее всего, вы застенчивый экстраверт. Номер семь. Вы регулярно общаетесь с другими людьми. Есть ли люди, с которыми вы общаетесь каждый день? Возможно, вам становится грустно, когда проходят дни, не получив известия от своих друзей. Интроверты любят проводить много времени в одиночестве. Это их момент заняться своими делами и расслабиться без чужих взглядов, давящих на спину. По этой причине они могут исчезать на непоследовательные периоды времени. Но, как застенчивый экстраверт, вы можете заметить, что, хотя вам нравится ваша собственная компания, вы также ставите во главу угла умение говорить, регулярно общаетесь со своими любимыми людьми. И номер восемь. Вы жаждете нравиться другим больше, чем у среднестатистического интроверта. Вас сильно волнует, что о вас думают другие? Важно ли для вас произвести отличное первое впечатление? Желая понравиться общему большинству, может быть, это еще один признак того, что вы застенчивый экстраверт. Это не значит, что интровертам все равно о мнении других людей о них. Вместо этого интроверты обычно довольны со своим небольшим кругом друзей и не будет придавать большого значения тем, кто находится за пределами этого круга. Так что, если вы обнаружите, что вас это очень волнует о том, что все думают, и склонны уходить с вашего пути, чтобы получить их одобрение, тогда вы можете быть застенчивым экстравертом. Считаете ли вы себя застенчивым экстравертом? Дайте нам знать в комментариях ниже.